Всех приветствую! Меня зовут Елена Туманова. Поздравляю со всеми новогодними праздниками. И теперь пришло время поработать. Сегодня пятница и... Это радостный день на нашей платформе Кеймат Клуб, потому что каждую пятницу мы получаем свои дивиденды. Для тех, кто еще не знает, Кеймат Клуб – это IT-платформа, которая оказывает услуги онлайн предпринимателям. Каждую пятницу в зависимости от полученных доходов в компании мы получаем свои комиссионные или дивиденды. Процент плавающий нам начисляют от 2 до 5%. Инструмент этот называется «стейкинг». Лежит тысяча долларов. Стейкинг дает возможность зарабатывать как в полном. В пассивном режиме для тех инвесторов, кто ничего не хочет делать, у кого есть свободные деньги, единожды инвестируют на данную платформу и дальше уже получают свои комиссионные. Дивиденды будут начисляться до тех пор, пока сумма вашей инвестиции не увеличится в 5 раз. Вот, допустим, у меня лежит 1000 долларов, я каждую пятницу буду получать свои дивиденды до тех пор, пока не заберу 5000 долларов км это наша внутренняя валюта для удобства 1 км равен одному доллару как можно проинвестировать в данную компанию минимальная инвестиция это 10 долларов вам нужно зарегистрироваться по моей реферальной ссылочке ссылочка будет находиться внизу под видео от меня вы лично получаете подарки все партнеры кто заходит в компанию по моей реферальной ссылочке получают от меня подарок какой подарок пишите в личку расскажу подробнее регистрация После этого нужно будет пополнить баланс, пополняете на сумму, какая вам удобна. Не нужно продавать квартиры, машины, дачи, достаточно инвестировать только свободными деньгами. И всегда вы должны понимать, что любое инвестиционное направление сопряжено с рисками. Где-то есть высокий риск, где-то есть средние риски. Так вот, инвестированные нашей платформе относится к среднему рисковому проекту. Но, тем не менее, я инвестирую сюда с июня месяца 2021 года. Сейчас январь, все нормально, ни разу не было, чтобы нам не были начислены дивиденды. Дивиденды плавают, еще чуть больше, чуть меньше. Но это совершенно нормальная ситуация для реально работающего бизнеса Итак, минимальная инвестиция это 10 долларов что это вам дает вам это дает возможность зарабатывать в полном пассивном режиме каждую пятницу и процент от двух до пяти процентов накапливаете определенную сумму и можете вводить деньги выводятся без проблем вот как раз сегодня я вам покажу как я буду вводить свои дивиденды Рекомендую заходить в стейкинг суммой не менее 100 долларов, потому что у вас откроется еще один источник дохода. То есть вы будете уже на пассиве каждую пятницу получать побольше денежек. И у вас появляется возможность зарабатывать еще и на приглашениях. То есть здесь достаточно приличные комиссионные, 5% от суммы депозитов ваших партнеров. То есть очень хорошо. Работает партнерская программа, начисление тут же выводить можно сразу. Сразу же выводим на сторонние кошельки. Я использую TronLink, можно еще на Perfect Money, либо еще можно покупать наши токены KMX, которые торгуются на бирже PancakeSwap. Но здесь у кого какая стратегия. Кому непонятно, напишите мне в личку, расскажу подробнее, как сделать так, чтобы ваши денежки выводились туда, куда вам нужно. Давайте я еще вот покажу, вот инвестировать. Вот видите, у меня даже на партнерских здесь вот 4 доллара еще есть. Всего за время по партнерской программе получена вот такая сумма дивиденды за все время только на дивидендов, я уже получила такую сумму, то есть я уже вышла в безубыток и вышла уже в плюс на 105 долларов, вот сегодня еще буду выходить, то есть здесь все работает. Сумма сегодняшних начислений была 2%, а вот 20 долларов мне начислилась. Здесь у меня сумма побольше на дивидендах, потому что я не каждую неделю вывожу, денежки подкопились и я буду сегодня выводить. Итак, для того чтобы вывести, нужно нажать кнопочку "вывести". Выводим либо в тронах, либо Perfect Money, либо KMX. Я буду выводить в тронах. Баланс вывода KMD, то есть дивиденды. Сумма. Хочу вывести все. 10 59, так, 59.46. 59 долларов 46 центов. Вставляю вот такую сумму в тронах я выведу обращайте внимание с учетом комиссии 3 процента платформа берет свою комиссию это совершенно нормально кошелек трон линк у меня уже открыт вот здесь я беру свой адрес вставляю сюда и нажимаю кнопку вывести сейчас мне нужно подтвердить вход сейчас я зайду в свою почту Запишу сюда код и нажму кнопочку подтвердить. Пришел код, я его сюда вставляю, проверяю. Все, денежки вывелись. Вот здесь внизу посмотрим, что смотрим. Вот 853 в процессе. Вот видите, я выводила. Вот видите, я выводила, выводила. Вот сколько у меня страниц, то я. Выводила, выводила денежки. Деньги вводятся в течение 72 часов, но, как правило, в течение 12 часов денежки выводятся. Проблем нет. Завтра уже зайду и деньги будут у меня вот здесь на счету. Вот так все очень просто выводится. Простой, понятный сайт, ничего сложного. Здесь есть много других источников дохода. Это не единственный источник дохода. Есть у нас еще и активные инструменты, в которых нужно проявлять определенную активность. Но самое простое и понятное, это же, конечно, инвестиционный инструмент, стейкинг. Здесь заработает каждый, кто даже еще ничего не умеет делать. Ну, а что нужно делать, я об этом рассказываю в моих группах. Подписывайтесь на мой YouTube канал, подписывайтесь в мою группу, получайте больше информации, задавайте вопросы. С удовольствием всех проконсультирую. Ну, а я со всеми прощаюсь и желаю всем нам хорошего профита.